Здравствуйте, друзья мои, с вами Лаптев Дмитрий. Сегодня замечательная погода, солнышко светит, тепло на улице. 15 февраля 2019 года. И сегодня действительно не просто а, в связи с погодой хороший день, но и потому, что у нас, у Сининова, убрали мусор и поставили мусорные баки. Новые мусорные баки, мусорная реформа продолжается. И в связи с этим хочется сказать всем тем людям, которые об этом позаботились, большое вам человеческое спасибо. Всем пока!